также для того, чтобы вы лучше разбирались в новостном фоне и имели больше возможностей для принятия торговых решений. Сегодня состоится традиционный для понедельника вебинар «Правильный понедельник». Он пройдет в 16.00 по московскому времени. Соответственно, если есть желание разобраться в том, что сейчас остается наиболее актуальным, в плане событий, новостей, макроэкономической статистики. Буду рад вас всех видеть, друзья. И, конечно же, тему этого вебинара определите вы, потому что... Перед его началом мы проведем голосование в Телеграм-канале, где предложим несколько тем на выбор. И та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, мы начинаем неделю очень даже неплохо. Мы видим, как риск продолжает валиться. Евро переписывает многолетние минимумы за десятки лет. Это действительно так. Британская валюта, в принципе, то же самое. И такая динамика свойственна для всех представителей рисковых как бы индустрии рынка форекс. Ну, единственное, что растет, это то, что ассоциируется с защиты. Для нас это, конечно же, в последнее время индекс доллара, и мы также поставили на его неизбежное восстановление и обновление этим активом новых многолетних максимумов. Хорошее начало понедельника. Я надеюсь, то, что этот тренд мы с вами сохраним и дальше. Фундаментальный фон располагает только лишь тому, чтобы эти тенденции были продолжены. И мне очень хочется верить, друзья, то, что вы все-таки прислушались. С моим рекомендациям, потому что я говорил о неизбежности теста вот текущих уровней, на которых мы находимся в данный момент времени, еще много месяцев назад, когда все только начиналось, когда мы, возможно, одними из первых определили, почему экономика ЕС столкнется с небывалыми по трудности временами. И, честно говоря, все самое, к сожалению, мрачное, плохое, негативное, скорее всего, еще впереди. Потому что основная проблема, с которой столкнулись страны европейской экономики и не только страны мира, это высокая инфляция, которая ранее была обусловлена значительным ростом цен на нефть. Но сейчас, друзья, мы с вами приближаемся к осенне-зимнему сезону. И, судя по тому, как развиваются события на данной момент времени, судя по тому, что бренд WTI всего лишь за несколько дней восстановились больше, чем на 10%, и снова бренд вернулся в район 100 долларов за баррель, а газ продолжает обновлять исторические максимумы, уже прогнозируют, что за одну тысячу кубических метров будут давать 4-5 тысяч, почему бы и нет. Конечно же, нужно делать единственно верные сейчас выводы о том, что при такой ценовой конъюнктуре на энергоносители, инфляция не может пойти на убыль. Соответственно, инфляция будет расти в предстоящие месяцы, и я уже неоднократно подчеркивал, что центральные банки с этой проблемой будут вынуждены бороться, каким образом ужесточая монетарную политику. И впереди всех будет идти Федрезерв, который, возможно, действительно среди всех развитых стран первым доведет ставку до 4% и потенциально выше. И я рассчитываю на то, что на этом фоне логика, наверное, правильный экономический анализ тенденций макроэкономические сделают свое дело и помогут индексу американской валюты восстановиться до значений существенно выше 110 пунктов. Сейчас индекс доллара котируется на отметке 109.30. И на доллар, как и раньше, влияет то, как рынок, Готов закладываться под предстоящее заседание американского регулятора и возможность, возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов. Причем мы с вами обсуждаем вероятность повышения ставки на 50-75 базисных пунктов в последней недели. Видим то, что сейчас. Фокус внимания трейдеров снова смещается на то, что ставку повысит как раз на 75 базисных пунктов уже на третьем заседании подряд. Данные, которые выходят, влияют на эту вероятность. В прошлой неделе несколько слабых отчетов, например, индексы PMI в сфере услуг, хорошо, можно даже промышленный сектор сюда записать, стали причиной снижения в начале недели индекс доллара. Многие поверили, что это разворот, и я призывал, друзья, к тому, чтобы вы не попадали в эту ловушку продавцов и избыточных ожиданий того, что доллар не будет дальше расти. Доллар, собственно, просел еще под конец недели, когда вышли данные по заказам товара длительного пользования. Но каждый раз, каждое это снижение выкупалось, потому что выходил плохой отчет, и тут же он не отрализовывался комментариями представителей американского регулятора, в частности, на прошлой неделе комментариями главы ФРБ сент луиса Миннеаполиса, Атланты, Чикаго о том, что американский регулятор как был на траектории повышения процентной ставки, так и остается, потому что все они абсолютно уверены, что инфляция в мире и в США продолжит расти. Индекс доллара быстро выкупали, доходность трежериса росла 10 лет, сейчас она находится на отметке 3,12%, это доказывает то, что Трейдеры, инвесторы, участники рынка стали активнее допускать, что ставка американского регулятора к концу года реально достигнет 4%. Но под конец недели был и позитивный новостной фон, который позволил индексу доллара на максимумах закрыть неделю. Сегодня будет вот оказаться еще выше. Во-первых, это данные по ВВП. Это второй квартал. Окончательная оценка и финальная цифра – минус 0,6%. Предыдущая оценка была минус 0,9%. Почему на отрицательных значениях доллар укрепил свои позиции? Все просто, друзья. Мы видим то, что финальные цифры оказались заметно существенно лучше, чем оценки прошлых периодов. И минус 0,6%, которые в итоге были, мы увидели, позволяет предположить, что все-таки в третьем квартале американская экономика сможет снова выбраться на положительную территорию в плане роста и избавиться от вот этого гнетущего статуса того, что экономика находится в технической рецессии. Я думаю, что именно так, в принципе, оно и будет. Мичиганский индекс – хорошее значение. В принципе, мы настраивались на то, что этот релиз будет неплохим. Самое главное событие – это выступление Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле. Ждали всю неделю его. И, собственно, Пауэлл не э, как бы... Э, Оправдал, скажем так, ожидания тех, кто рассчитывал на то, что Павел поддержит курс доллара и поспособствует тому, что возвращение к жесткой методике убедит инвесторов, которые ранее не ставили на рост американской валюты, все-таки задуматься об этом. Одна главная формулировка Пауэлла – то, что экономика нуждается в жесткой монетарной политике. Этим все сказано. Я предлагаю прямо на этом и остановиться в плане оценки того, что он, он озвучил. Потому что из этого нужно уже делать вывод о том, что американский регулятор действительно будет и дальше активно повышать процентную ставку. И как бы вишенка на торте, друзья, это инструмент FedWatch, который оценивает вероятность повышения ставки. Так вот, до выступления Пауэлла вероятность того, что ставку поднимут на 75 базисных пунктов в сентябре, составляла 68,2%, 68, если быть точным. Сейчас это уже в районе 75%. процентов. На этой неделе в пятницу Он farm perils, если они не разочаруют, тогда у американского регулятора будет больше возможностей, больше пространство для маневра, которое предполагает как раз дальнейшее ужесточение монетарной политики. И я рассчитываю, друзья, на то, что в самые ближайшие дни, ни недели, ни месяца, одни, а возможно, на этой неделе, мы получим то, что хотели увидеть давно. Индекс доллара, который будет стоить выше 110 пунктов. Европейская валюта 0.9924. Ждем прежнюю цель 0.97. Распродажи евро продолжаются, потому что растет курс американского доллара, потому что Ухудшаются макроэкономические конъюнктуры, слабые данные по активности в странах ЕС и Еврозоне в целом на прошлой неделе доказали, что третий квартал экономика ЕС не просто забуксовала. Она... По итогам третьего квартала точно покажет серьезный спад. И в четвертом квартале мы увидим уже подтвержденную рецессию. Все готовятся к тому, что будет приостановлена работа северного потока. Это произойдет уже на этой неделе. Предварительные сроки, как я уже говорил, не будем ничего выдумывать. Конечно же, три дня, но мы с вами чуть-чуть копнули глубже, поработали с рыночными ожиданиями и с непростыми отношениями в принципе между ЕС и Россией в плане санкционной политики. Допустили, что предварительно озвученный срок, это как бы такой занавес, за которым будут скрываться перспективы более длительного на простоя. И Европа потенциально останется без газа на предстоящий осенний зимний сезон. Это значит, друзья, то, что инфляция превысит 10%, 10% кажется, выше, то есть, вступит на двузначную территорию. Это значит то, что экономика ЕС окажется в той самой прогнозируемой рецессии. И это значит то, что евро не скоро вернется в район паритета и выше. Ждем 0,97, как я уже отметил. Друзья, Европейский центральный банк пока не готов вмешиваться комментариями об потенциально более высоких темпах повышения процентной ставки. Видимо, потому что... Все вроде бы как сейчас под контролем ЦБ, но хочется в это верить. Ну и даже не важно, самое главное для нас это сделать ту цель, которую мы с вами обозначили ранее. Британская валюта 1.1663, цели 1.15, но если нужны прям совсем амбициозные цели, то Сити прогнозируют, что на фоне предстоящего роста инфляции в первом квартале 2023 года до 18% пара фунт-доллар тоже может коснуться паритетного значения. Но выводы сами, мне кажется, что паритет по фунту это слишком. Но еще 160-150 пунктов в ближайшие дни мы с вами можем выжить. Американский фондовый рынок, как и ожидалось, на фоне жесткой риторики американского регулятора, ожидания повышения процентной ставки и то, как больно это и негативно сказывается на акциях технологического сектора, валится. S ⁇ 4023, цель 4000, она ранее была нами поставлена, фактически уже сделана. Ждем. Фонду еще ниже. Биткоин тоже ниже 20 тысяч, следом за американским фондовым рынком продолжается. Золото, которое не оправдало наших надежд, на самом деле на риторике Паула. В пятницу пришлось уже фиксироваться. Я думаю, что впоследствии будет возможность зайти по более низким ценовым уровням. Но только после того, как мы четко поймем, что индекс американского доллара коснулся каких-то своих локальных максимумов и может... На перспективу последовать какая-то коррекционная динамика. Сейчас я таких возможностей не вижу. Предпочитаю работать с однозначными, простыми и предсказуемыми трендами. По золоту это точно не восходящий тренд сейчас. И рынок уже черный. Золото, нефти, 100 долларов за баррель по бренду. Я по-прежнему думаю, что лучше подождать заседания ОПЕК, которое состоится на следующей неделе, 5 сентября. И только по его итогам. По факту того, что решат участники ближневосточного картеля, участники аналитического факта, уже принимать решение, покупать или нет. Но с большой долей вероятности я допускаю, что сделка будет в бай, но может уже по более высоким ценовым уровням. Сейчас до заседания ОПЕК лезть в рынок я не рекомендую. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.